Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Маша. И в этом видео я хотела бы познакомить вас с глаголом to be в present simple. Именно с этого глагола необходимо начинать изучение автоматики. Глаголы в английском языке не изменяются по лицам, но глагол to be – это глагол исключения, и он служит связкой в предложении. В настоящее время у глагола to be три формы. Am, is и e, are. Рассмотрим, как изменяется глагол to be настоящего времени. Утвердительная форма. Чтобы образовать утвердительную форму, необходимо к местоимению или к существительному, добавить глагол to be. Например, I am, he, she, it, is, you, it, they, are. Рассмотрим некоторые примеры. We are friends. Мои друзья, they are busy, они заняты. The book is thick, книга толстая. И a cat. это кошка. She is little, она умная. Отрицательная форма. Чтобы образовать отрицательную форму, нужно к глаголу to be прибавить частичку not. I am not he, she, it, is not, you, will, they, are. Рассмотрим примеры. Я не голоден. I am not hungry. Он не занят. He isn't busy. Комната небольшая. The room isn't big. Для образования вопросительной формы. Необходимо глагол to be поставить на первое место. An I? Is he, she, it, are you, will, they? И примеры. к примеру. Вы Петр? Are you Peter? Это комната. Is this a room? Вы голодный. Are you hungry? Он занят. Is he busy? Это все, что хотела рассказать. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. До встречи.